Всем привет! С вами Яна Сапета и это мое новое видео. Сегодня будет немного необычный формат. Я решила повторить стрит-стайл образы иконы стиля Хейли Бибер. Образы Хейли достаточно простые. Я решила немного их разнообразить и сейчас я вам покажу первый из них. Для этого образа нам понадобится вот такая вот oversize куртка. Она достаточно объемная. Это куртка бренда Present Simple. Будут нужны вот такие вот синие джинсы. Они очень классного Оттенка. смотрятся гораздо круче, когда вы их носите на заниженной посадке, я их взяла на размер больше, выглядит это гораздо эффектнее, потому что сейчас вообще в целом актуальны джинсы, которые не облегают, сюда же мы добавим базовую белую футболку, джинсы кстати бренда nude stories, футбол бренд lime, всем известный альтернатива Зари, которую все так любили, в lime кстати классные базовые вещи есть, можно что-то подобрать, ну что, я пойду переодеваться, и покажу вам свой первый образ. Мне, кстати, нравится эта очень куртка. Единственный нюанс. Мне не нравится, как в этом образе смотрятся мои лоферы. Хейли использовала достаточно грубую обувь. У нее были по форме другие очки, но я решила добавить Balenciaga. Она, кстати, тоже любит, только другую модель. Мне нравится больше, как выглядит образ с более грубыми ботинками. Мои Селин, к сожалению, лоферы, как мне кажется, не смотрятся в этом луке. Но в целом выглядит все достаточно гармонично. Я я бы, возможно, заменила обувь на просто белые кроссовки, так как мы используем здесь белую майку. Я бы добавила кроссовки Селин. Они, кстати, очень круто смотрятся вообще в разных образах. Я их очень часто ношу. Видно прям, что они у меня заножены. с такими потертостями. Нужно их отправить в химчистку Этот образ, возьмите на заметку, можете его трансформировать под свой гардероб. Но мы идем дальше. Второй образ, на который вдохновила меня Хэйли Либер. Мне он, конечно, нравится больше всех. Я люблю... Более нейтральные цвета – это черные какие-то классические пальто. Хелли, кстати, использовал в этом образе тренч. Сейчас у нас не сезон тренчи, поэтому я решила взять в и дамай вот этот образ пальто. Идем далее. Здесь мои любимые лоферы. В этом образе лоферы выглядят более гармонично, потому что образ более утонченный, тоненький лоблонг слип. Чтобы этот образ сделать более интересным, Хейли использует такой прием, она добавляет носки. Итак, мы переходим к третьему образу, я думаю, что он тоже будет одним из ваших фаворитов, потому что я очень люблю какие-то уютные, но стильные зимние вещи. Самое забавное, что пятиминутное видео для вас на YouTube. Нам пришлось вынести все из моей гардеробной. Это все сейчас лежит на моей кровати. Здесь просто огромный склад. Я даже забыла уже, что там за вещи, если честно. Мы копали очень глубоко. Мне нужна ложка. Наш образ готов, мне кажется, смотрится просто невероятно стильно, а все за счет вот этой дубленки, базовой обуви, белый лонгслив тоже здесь очень круто сочетается с вот этим вот цветом дубленки, у меня, кстати, дубленка искусственная, я в этом году решила все-таки больше перейти на сторону эко, мне нравится, как выглядят натуральные дубленки, но искусственная, она более легкая, она такая комфортная, то есть вы можете ее надевать и смело просто идти по делам, а все вещи, которые сделаны из натуральной кожи, они достаточно тяжелые. У меня есть такая куртка в Сен-Лоран. Она осенняя, кожаная. Когда ты в ней полдня проходишь, у тебя уже реально прям в прямом смысле устают плечи. А эта дубленка, она просто безумно легкая, комфортная. Дубленку я приобретала, кстати, в ЦУМе. Не помню, как называется бренд. Это корейские дизайнеры. Эта дубленка есть в нашем гайде по стилю, поэтому приобретая гайд, вы просто экономите свое время и сможете выбрать много классных вещей. А бренда Outendiment, он тоже достаточно такой приятный к телу, я его очень люблю, он базовый, подходит ко многим образом. Джинсы, которые просто взорвали мой директ, меня многие спрашивали, где вы купили эти джинсы, что это за джинсы, расскажите нам. Опять же, есть много вариаций подобных моделей, мы всех собрали в нашем гайде. Именно эти джинсы, это джинсы бренда ГЭС. Джинсы достаточно удобные, они тоже такие мягкие. Есть джинсовая ткань, которую вы надеваете, и она прям стоит колом. А эта ткань, она очень мягкая. Они опять же в такой вот осенне-зимний сезон создают какое-то приятное ощущение и у тебя образ более уютный. Обувь мы выбираем базовую, белую. Вы можете выбрать Nike, Jordan все что угодно. В моем варианте я выбрала классические белые кроссовки бренда Celine. Мне кажется смотрится очень круто. И еще один классный образ, который вы сможете носить именно в наш сезон. Мне понравился вариант образа с кожаными брюками, это вот такая вот модель брюк, они с белой прострочкой идут, базовая водолазка. Как вариант верхней одежды вы можете использовать пальто классическое, либо взять какой-то вариант другой пальто, например, взять пальто не черного цвета, а серого, что мы попробуем применить в этом образе. Не переключайтесь, сейчас я вам покажу свой вариант. Конечно, <laughs> который нам знаком близок, потому что многие любят, я знаю, водолазки, к сожалению или к счастью, <laughs> не фанат водолазок, но у меня есть вот такая вот базовая водолазка от бренда Юлия Way. Она очень классного качества и выглядит приятно водолазка в рубчик. Водолазки, они достаточно простые, обычные скучные, но рубчик добавляет какую-то изюминку. Но перейдем к Хейли. Хейли любит использовать также в своих образах кожаные вещи, но в моем случае это, опять же, это не кожа, это эко-кожа, базовые такие вот брюки, но они опять же дополнены белой прострочкой. Эта прострочка выглядит очень стильно и смотрится тоже очень классно, потому что у нас лук получился total black, она разбавляет образ и добавляет стиля. В плане обуви она использует вансы. Вансы я не очень люблю, честно вам признать, потому что у них нет супинатора. Мне все-таки нравится обувь с супинатором, но если это какие-то небольшие там поездки, то я могу использовать дивансы, они выглядят очень стильно и, опять же, разбавляют этот Total Black. В образе, который я хотела повторить, Хейли использовала дубленку. У меня такой дубленки нет, поэтому я хочу дополнить этот образ серым классическим пальто. У меня есть вот такое вот пальто. Оно тоже классическое, но выглядит вообще абсолютно по-другому. Не так, как то, которое я вам показывала. Классная модель. Создается ощущение, что я это пальто взяла у бабушки поносить. Оно такое прям из каких-то 70-х, 80-х, не разбираюсь в эпохах, но мне кажется, создается ощущение такого прям классного образа к отсылке к, к тем временам. Ребят, на что мы приблизились к финальному образу. Самый любимый костюм бренда Aspect Aspect. Он реально базовый, но он настолько универсальный, вы его можете просто сочетать как с классической обувью, так и с кроссовками. Плюс в стиле Хайли, опять же, я добавила вот такой вот топ. Мы открыли живот, как она любит. И разбавили классными кроссовками бренда Balenciaga, которые я тоже безумно люблю и они подходят абсолютно ко всем образом вы можете их сочетать очень легко со своим базовым гардеробом Это был финальный образ из моей подборки. Я уверена, что это было для вас полезным и вы найдете очень много вдохновляющих образов и сможете их собрать из своего гардероба. Но чтобы не пропустить новое видео, подписывайтесь на мой канал YouTube и также подписывайтесь на все мои социальные сети, я буду этого очень рада. И кстати, в моем телеграм очень часто выходит рубрика «Вдохновляющий стрит стайл». Показываю вам образы известных публичных личностей, которые вы точно так же сможете повторять. И создать с помощью своего гардероба Либо сможете докупить какие-то модели Я очень часто публикую там подборки российских брендов Пишите комментарии Была рада провести с вами время Так, а теперь А теперь мне нужно будет делать уборку Это просто трэш Можно еще вот так